Мост – один из отделов ствола головного мозга. Он состоит из множества нервных волокон, образующих проводящие пути, среди которых находятся клеточные скопления, ядра моста. И имеет форму лежащего поперек утолщенного валика.